Привет! Две недели назад на моем канале вышел ролик, где мы пытаемся скрафтить Драгонлор за 1 миллион рублей. Но мне... Пришлось поставить этот проект на паузу По той причине, что очень был загруженный график Помимо Ютуба мне еще нужно как-то жить И, ну, пришлось просто поставить на паузу Поэтому я снимаю продолжение только через две недели Хотя я видел, что вы этого хотели, просили Ну, наконец-то эта часть вышла Надеюсь, вам она понравится Я еще раз перед всеми извиняюсь, кто ждал, что так долго Но, ребят, реально я очень был загружен И продолжение для вас снять я просто не мог Короче, надеюсь, вам оно понравится Поехали! Здорово, еще раз, и это дроп. Кстати, для тех, кто не знает, есть промик на 40% к пополнению OGR. Мой заработок с этого почти 400 тысяч рублей, реально вам огромное спасибо, хоть я и всегда не советую открывать, все-таки аккаунты ютубера прочие истории вам так дропаться не будет, но спасибо. 400 тысяч на дороге не валяется. И сегодня я столкнулся с проблемой, да, кто бы мог ожидать? Драгонлора нет. <laughs> но реально его тут и нет. Я, то есть, очень затянулся роликом, и блядь, Дейл исчез. Тем не менее, я назову этот ролик до Драгонора за лям Потому что, ну, чтобы люди понимали да, что Вы понимали, что это продолжение Самый дорогой скин, который есть, Вой Ну, в любом случае сегодня постараемся сделать Крафт на Дейлы на Вой На Балике 315 тысяч рублей Давай мы сначала немного разомнемся да? Как выглядит разминка на канале Человек 80 тысяч рублей кейс, погнали По шансам должно быть все плохо Скажу честно, потому что, ну, в предыдущем ролике Мы офигительно бустанули, но до этого Опять же были сливы и в теории он сейчас нам должен, по идее, выдавать. Как это будет на самом деле, я вообще без понятия, но надеюсь, что 88, да, плюс 8 тысяч. По шансам все good. По шансам все good. Я повторюсь, да, небольшая разминочка. Вообще дешевая разминочка получается. Посмотрим, что из этого выйдет. Я еще хочу, короче, забежать. Ой, кстати, гамма-волны за 20 тысяч. Прекрасно. Но 2,72, к сожалению, не выпало. Мы сейчас откроем еще 10 вип-кейсов по 8 тысяч, да, общая стоимость 10 вип-кейсов, это 80 кусков. По звуку все норм, запись идет, это самое главное. И после этого я хочу забежать на ножевой кейс Кстати, еще гамовоны и убийство Это хорошо, 19, 14 Вижу, 13 вижу, 13 э, И 91 тысяча Плюс 11 300, есть 328 тысяч Я Давай даже еще раз откроем все-таки 10 виповых Кейсов, после этого откроем 10 Ножевых кейсов и уже будем смотреть Что из этого получится и как-то Принимать решение, первый крафт будет на DL. Он стоит естественно дешевле Но, бля, да, надо было делать раньше Ну, я очень сильно обленился для вас видео и скажу честно я немного устал от кс -ки. хочется сделать раздачи как помнишь раньше я iphone раздавал хочется повторить а, я думаю что в ближайшее время короче сделаю перезалив ролика который не особо зашел но там также была раздача поэтому сделаю перезалив если оно вам зайдет уже будем продолжать снимать но главное чтобы вы поддержали эту идею для этого нужно сделать перезалив чтобы понимать стоит ли вообще оно того вот а, давай-ка мы откроем сначала 5 ножевых кейсов а, кстати градик Хорошо, коготь градиента это охуенно. Ой, мы же без матов делаем, да? А, так, ножевые, ножевые кейсы на форс-дропе очень и очень дорогие Прям реально 69, я думал он меньше стоит 122, потратили 85 а, Я сейчас предлагаю открыть 10 ножевых и после этого делать Первый, хорошо! Есть, коготь, кровавая паутина И еще, по-моему, там что-то выпало Я спойлеры просто наверху смотрю Убийство стилет, кроваво, все. Это как чекайте, просто, бля, проверяйте А почему он такой дешевый? 17 тысяч, 18, 30, 28 Бля, ну кейс 33, ну 196 потратили мы, 170 Не такой весомый плюс, тем не менее Плюс он и в Африке, плюс Короче, я не знаю, вот не помню, нужно ли на форс-дропе Скин, чтобы делать апгрейд, но тем не менее Мы это м, сделаем То есть выбьем скин, так, а можно валиком Или что вообще, как, что работает? О, баланс Вот, ну давай сначала сделаем ДЛ Это, я не знаю, будет крафт или нет, мы делаем на 50%, поехали, первый крафт на балике остается 200 на секундочку 34 тысячи. Это крафт. Чекай. Проверяй, это крафт. Ладно. Ну, ладно, 234к. Хуево. Еще 10 ножевых Это уже не есть хорошо И все, он сливать начал Но хотя бы один DL надо сделать Хотя бы один ДЛ Я вообще планировал, если был ДДЛ за миллион Но мы бы его по итогу не скрафтили На самом деле, хорошо, что его нет Гамма-волны, это, блядь, плохо Это очень плохой дроп 126 потратили, 170, да, на секундочку Да, 170к потратили Это хуево Но сейчас еще сделаем один 50% крафт на DL И я все-таки надеюсь, что хотя бы один ДЛ зайдет Так, 17, 17 60 есть, найс, да, купили мы купили это, хорошо. 220 тысяч, апгрейд. Еще раз. Дубль номер два. Баланс. История драконий. Вот немного непонятно, сделаны апгрейды, я не понимаю, когда зайдет, а когда нет. 147 тысяч, на валике 74 остается, то есть под сейф еще если что есть. Вот я реально не понимаю, когда апгрейд заходит, а когда нет, блядь. Это хуево. Шансы еще есть. Ладно, конечно, над это хуево. Я просто... Я думал, что хотя бы... Бля, медуза, nice! Что хотя бы есть, все, медуза есть. Вот, вот сейчас уже все, окей. Вопрос цены этой медузы. Вопрос прайса Медузы Так, Медуза и в остальном кал Просто сколько эта Медуза стоит, я хочу узнать Если она 176к Ну я ее оставляю, Медузу я оставляю 176 тысяч есть Ну вот это под сейф. вот это реально под сейф. Плюсом ко всему у нас на балике 56, 69 тысяч, да Ну 176к есть, было больше Бля, но опять же не все еще Пока что потеряно, Медуза Есть, это хорошо, я очень сильно Испугался, но это мало, откровенно это очень мало Давай сделаем 60 тысяч, хотя после Медузы Вообще, гл глупо, наверное, надеяться, что апгрейд зайдет А, так тут есть вой за 600к. Подожди, так может и ДЛ за миллион есть? Стой. Три, раз, два, три. Так, но ДЛа за лям нету. Да, от 100 тысяч начинаю. Подожди, вот только-только, я так понял, появился вой за 600к. Но это бред. Не, я, я не хочу рисковать, это нафиг не надо. А если мы поставим прайс? Вот, подожди, я же от миллиона поставил. Ну, типа, от 500 от 500 тысяч рублей Ну да, три скина Но это глупо Проще сделать от 60 что-то уже на 50% Но меду... Бля, вот реально я очень сейчас рад, что есть медуза Хотя бы Можно было слить в ноль Ну, я, бе... я не админ Я не могу посмотреть там, когда выпадет человеку Когда не выпадет, это очень очко. Нож за 60 тысяч Крафт которого, блядь, апгрейды Ну, Но апгрейды просто не идут. Тут вообще никакой моей вины нет. Реально, я сейчас очень-очень успокоился. Хотя бы выпала медуза. Хотя бы медуза за 176 тысяч. Или 174 она стоит. Ну, во всяком случае, это почти по 200 тысяч рублей. Хотя бы так. Волны градиент пролетит Азимов и закалка. Ну, бля, если бы градиент, конечно, выпал, это было бы просто шикарно. В остальном это кал. Это реально помойка сейчас выпала. выпал. Но вот, бля, после медузы я не знаю, как она будет дроп. Но вот эмоции, знаешь, такие они смешанные, потому что выпал. Медуза, но, ну, было на Балике, естественно, больше денег. И вот эмоции просто смешаны. Я ни в коем случае не расстроен, потому что, зная сайты, можно было вообще просто в е... Давай без матов. Проиграть все в нулину. Так что Медуза, это еще... Это реально хорошо. Ну, естественно, хотелось бы ДЛ в связке с Медузой. Было бы идеально. Но, ладно, хотя бы так. Перчи цель найдена. Блин, это кал. Я не знаю, что он просто фастом. Что я, ну... После, бля, после Медузы я в миллион раз повторюсь, ничего особо мне кажется, выпадать ты и не будет. Ну, я не расстроен особо. Вот, реально, я особо не расстроен. Медуза хотя бы. Вот, ну, хотя бы так. Как говорится, лучше что-то, чем ничего, и реально Медуза, она еще в стиме стоит дороже 100%. Поэтому Медуза это гуд. Волны пролетит, азимов, азимов, калл. Ну, давай пробуем контракт. Она мне ничего больше не будет выдавать. Главное, Медузу в этот контракт не засунуть, но это было бы мемно. Но я не буду этой историей заниматься. Там потому что окуп только на три скина, а потом... Nice. Выбить, типа, Драгон Лор Ой, Вой Или... Ну да, Дейл по факту Ну не, Медуза после жизни, 176 тысяч Я из ножа сейчас попробую сделать крафт Зайдет гуд, не зайдет Бля, ну есть Медуза Ну это, это на самом деле я себя, знаешь, тешу Тем, что хоть что-то Ну а как по-другому? Ну типа, ну, блядь, да, слив да, это не до за лям, как хотелось М -м -м Ну, хотя бы что-то Ну, то есть, хотя бы так Хоть он не слил в нулин Поэтому нужно радоваться мелочам, в том числе Выигрывать умеет каждый, а вот проигрывать нет Поэтому, ну, -ну -на научились проигрывать Ну, медбедуза, блять, ладно Конечно, обидно, но... что поделаешь? Какие, какие варианты? Ну, давайте продадим и сделаем крафт Ну, это же бред Я думаю, полнейший Ни один апгрейд дорогой не зашел Ну, типа, зашел там вот крайний, да, с ножа На тридцатку или на нож А, на, -на юсп с ножа ну, я и делать апгрейды сейчас. Ну, есть Медуза, на этом можно успокоиться. Хотелось бы, конечно, чтобы ролик получился интереснее, в том плане, что, ну, ДЛ за лям хотя бы был апгрейд. Но по итогу у нас доступные Медуза 176 тысяч рублей. Ну, то есть... Блять, ну это гуд, ну это реально гуд Я тут даже претендовать на какие-то миллионы не хочу Потому что, ну блять, есть медуза Я надеюсь, поддержите, что не стал продавать, делать дальше апгрейды Но есть медуза, по факту, все Че еще надо для жизни, да, надо, Что еще надо в кс поиграть Кстати, смотри, продолжает дропаться Давай попробуем уже дооткрывать Просто хочется довести все это к какому-то, привести все это к логическому завершению Ну либо уже, либо пан, либо пропал Да, либо все-таки оставить доскина. Ну допом 5К, конечно. Значит, за 20 тысяч попробуем выбить. Бля, он сейчас будет просто... Ну, Все, он не выдает, он калаши дропает бесконечно. Толку что-то дальше делать, я не вижу. Реально, медуза, и я, я успок. Всем спасибо за этот ролик, блядь. А как так, нахуй? Просто, блядь, вопрос. В... Тут, блядь, вопрос. Я такой, знаешь, я смотрю в топ и такой, блядь, а чё это такое нахуй, ну... Маты, да? Вся история. Но, чем мы по итогу получили? Блять, все-таки есть такая тема, что вот знаешь, я даже, блять, вот так вот сделаю, где вебка нахуй. А, что, короче, сливаешь и те потом бэкет. Оно есть, блять. Я просто, я сейчас вообще охуел. Ну, ре... ну, вот, блять, вот он аккаунт ютубера. Все, балик, который был изначально Купили, Блять, ну вот как, и как вот я думаю, как заебись, что я такой... О, тайный пиз за Бля, ну такого давно не было. То есть, знаешь такого, что выпало, блядь, стайного кейс. Да, не стайного, ну типа кейс стоит сколько. Он стоит 600 рублей. Выпал вой за. Я сейчас скажу за сколько. Сколько он там, 214 тысяч стоит, или сколько? Ну, блять, да, это. Вот это вот на. Надо... Все. Все... это охуенно, это прям заебись. Подожди, и вот сейчас посчитать калькулятор. Калькулятор. 208 тысяч рублей поделить на сколько? На 600. X 300, хотя не так много. X 346. Ну блять, 208 кусков. Но ну, это охуенно. По итогу, э, что мы имеем? 176 300. А, ну, блять, сколько было на балике, столько и осталось. А в при... давай по приколу еще тайны откроем. Бля, но ну, это охуенный ролик. Бля, сейчас не продать? Извиняюсь за маты. Я планировал последнее время делать уже начать матов За всем этим следить. Ну а как, блять, по-другому? Ну вот реально. Ну это, ну это пиздец. Ну то есть, блять, ну такого, такого бро, я хуел. Я даже не знаю. Ну, мне у меня нет слов. Ну вот реально. Я не знаю, блять, ну что говорить нахуй в таких случаях. Мне а, самый мой первый ДЛ а, выпал на форсе с кейса. Поставлю нож уже нахуй. С кейса, вот кто помнит, короче, был дружко шоу-кейс. Ты открываешь, там звук типа хай. по нем немножечко. Вот эта история была, и выпал ДЛ. Тогда я еще. Ну тогда я был популярный, но вроде бы не особо. Я не помню. А, 200 тысяч подписчиков уже тогда вроде было. Нет, на ролике выпал, я открывал 10 кейсов, и такой Дэл доезжает. И я такой, да ну нахуй. И вот это, вот это вот те эмоции, реально, которые были тогда. Но тогда был первый в жизни Дэл до кейс батла, до всей вот этой хуйни. До этого. Тут, блядь, стайного вой. Но я реально не ожидал. Просто смотрю в топ и хуякс с М-ка, блядь. И я такой, вау, охуенно. ну вот на этой, на этой реально замечательной ноте можно закончить ролик. По итогу, вначале было, ну где-то 320 или до, дошли по-моему даже до, до 360 тысяч на балике. Все, мы полностью ебанули балик только скинами. Ну мы скинами забрали. Вот это реально охуенно. Вот на этом, блять, ну можно закончить. Я не, я, я не знаю, в чьих таких случаях говорить, да? Ну блять, ну мне круто. Мне реально приятно, что форс так может удивить. На этом все. Всем огромное спасибо. Бля, я рад. Я, я пиздец как счастлив. Это был Чела. Вет. Всем спасибо и, и, и всем. Пока. Блять, ре реально. Спасибо. Спасибо за поддержку, за все. Короче, ролик удался, и это 100%. Спасибо большое за просмотр. Если еще и лайк поставите, вот это, сука, самый для меня пиздатый подарок будет. Пиживоев и пижимидус. Всем спасибо, до новых встреч.